Ну, я в прошлый раз же говорю, так же само получилось. Левая рука у него меня поразила. На СНПРО была на правую руку. То есть, видишь, говорит, по на правую сильней, а вот именно движение разное. Получается, больше, чем два, может, три года. Получается, прошло. Вот, в принципе, в принципе, тогда боролся с ним. Так почувствовал. Сейчас 3 года прошло, думаю, сейчас вот именно... По этой тренировке можно будет судить по форме. Ну, нормально, еще два месяца и по сути как бы еще наберу, в целом все нормально, всем доволен. А это просто спарринг, Он... так, я к этому серьезно не отношусь. Вы Нет, я с операцией, не операцию делаю, я только еще восстанавливаюсь.